Всем есть запрос на то, как я из шарфов и из платков мотаю чулму. Я делаю это очень просто. Если это тонкий платок, а мне хочется его именно одеть по цвету, я покажу, как я сделала зеленый платок, намотала. Он вот такой простой, тонкий, практически прозрачный. Я в него подложила тонкий шарф, сложила его определенным образом и намотала. А как намотала, сейчас покажу другим шарфом. Еще очень важно для меня поддержать Цвет того, чего я наматываю на голову, каким-либо аксессуаром. Это очень важно, потому что, если этого не сделать, это будет выглядеть невкусно. Все делается очень просто. Я сворачиваю вот таким образом. А в связи с тем, что у меня сколы большие, я наматываю, увеличивая объем. Вот так вот раз. Завязала. Заматываю ну, Собственно, вот и все Видите, белые сережки Прикольно подчеркивают цвет Я могу увеличить шарф Вот так Я его передвигаю Оставляю краешек Вот здесь закрываю маковку чтобы мне не мерзнуть Оставляю кусочек Для того, чтобы завязать А если очень длинный шарф, я с таким образом могу вот так прячу макушку, заворачиваю ее просто вот так. Оп, и все. Если очень холодно, я могу вот таким образом, если длинный шарф, еще и закрыть горло, и одеть либо пальто, либо куртку, либо что-нибудь еще. Показываю платок и поддерживаю цвет сразу аксессуаром. Платок пестрый. Не все любят пестрые. Но в данной ситуации мне нравятся те... Кто-то на параплане летает. Мне нравятся цвета, которые здесь. Поэтому однозначно я его купила. Эти... Эти... Любым цветом, который есть на этой вещи, я поддерживаю аксессуаром. И желательно еще для меня э... этот цвет поддержать. какими-то тенями. Почему для меня это важно? Потому что визуал. Мы все визуалы люди и воспринимаем визуал именно в цвете. Если просто вот такой яркий пестрый платок ни к чему не привязан, то близко показана на камеру. Смотрите, сережки и тени. Я наношу либо простым карандашом, но у меня уже сточился, вот такой обычный карандашик, либо с опущенными тенями, слегка растушевываю и все, в принципе, вот и все.